Спасибо, Александр, за то, что напомнил э, об истории, истории недавней. Мы говорим здесь и про древнюю историю, но вот недавняя история, действительно, я сейчас начал вспоминать сразу, там, 88 год, когда впервые я встретился с Юрием Николаевичем Афанасьевым, так появлялась московская трибуна, то есть такие первые-первые ростки про протодемократические. Слава Богу, у нас есть возможность свой собственный опыт анализировать. Не только там Золотую Орду, Киевскую Русь, там Новгородскую Республику, Петра Первого и прочее. Свой собственный опыт анализировать. И мне кажется, главной проблемой тогда было, это то, что вот это протодемократическое движение, оно не имело тоже видения будущего. Это очень важный момент на самом деле. Я помню, был какой-то сбор большой, это еще... Уже Ельцин был президентом России, мне кажется, СССР еще существовал. Может, это было как раз вот такой критический момент конца 1991 -го года. И э, была попытка, я был как бы частью вот этой группы, как бы э, сформулировать вообще видение, а с чем мы идем к Ельцину. Вот почему мы поддерживаем Ельцина? Не просто Ельцин, Ельцин, Ельцин. А что мы хотим видеть? К сожалению, вот надо победить. Цель – оправдывает средства. И это 1993 год, потом оттуда вытекает э, э, фактический эпизод гражданской войны. И 1996 год, голосую сердцем» и так далее. А потому что не понимали вообще, а куда мы идем. Поэтому, когда мы сейчас говорим про демократический транзит, я слышал, объединяемся, а может быть мы сначала договоримся, вот из точки А мы в какую точку перемещаемся? Б, С, Д, ну, пардон, А, Б, В, Г, Д, надо говорить по-русски все-таки. Вот мне кажется, пока не будет понимания, а куда идет этот транзит, все остальные разговоры про конституцию, про методологию, про э, инструментарий, они вторичны. Потому что мы должны договориться о том, куда мы двигаемся. А вот здесь, к сожалению, на сегодняшний день, мне кажется, есть серьезнейшее разногласие. Когда мы начинаем спорить о важнейшем вопросе, это война России или война Путина, это, на самом деле, водораздел, который очень трудно преодолеть. Но когда мы начинаем спорить по поводу того, что будет дальше, кто вместо Путина или что вместо Путина, этот водораздел не, никак не преодолевается. Потому что, с одной стороны, есть те, кто считают, что режим можно подправить, может быть, даже провести серьезный евроремонт. А те, кто считают, что, ну, как вчера говорил Виктор Ирафеев, это реаниматоры и патологоанатомы. И те, кто считает, что фундамент сгнил. Расскажите мне, как можно совместить две эти позиции. Можно привести самую лучшую бригаду слесарей, я не знаю, там, плотников, электриков, которые, но им надо сказать, что мы делаем. Фундамент меняем или евроремонт проводим? Для меня вопрос совершенно очевиден. Будущее России, если оно у нее есть, и я не знаю, в каких географических границах, связано с категорическим отказом от имперского прошлого. Это включает в себя, здесь я солидарен со, с о, Олегом, а, а, а, ликвидацию финансовой доминации центра. Вот этот московский центр, который паразитирует на а, российских а природных ресурсах, это источник восстановления имперской власти. Об этом хорошо писал вот Михаил борис Ходорковский в своей книге. На, на основе вот этих идей сейчас составляется декларация Российского комитета действия, а, но... У меня нет никаких оснований полагать, что многие из тех, кто считают себя оппозицией в России либеральной, с этой точки зрения не согласны. Мы, конечно, выступаем оба, все, нам, все выступаем против войны, но даже здесь возникают проблемы. А каковы вот цели? Вот что такое окончание войны? Что такое украинская победа? И здесь, мне кажется, тоже есть, есть непонимание того, как бы существует ли общность цели. Для меня украинская победа – это освобождение всей украинской территории, включая Крым и Севастополь. Я помню, что это все-таки отдельный субъект. Это выплата репараций. И, наконец, мы подходим к самому главному вопросу, который все пытаются избежать – привлечение к суду военных преступников. Ибо если этот пункт есть в правилах снятия санкций, а к этому идет Европа, о чем мы разговариваем? Какие, какая смена режима, какие диктаторы? Ни одна российская власть не сможет быть стабильной, пока не будут сняты санкции. Если Европа и Америка наконец проявят твердость и будут упирать в этот пункт наказание военных преступников, список там очень большой. Даже если мы говорим про главных военных преступников, и вполне хватит для того, чтобы в России никогда не возродилась система, которая, которая сегодня называется путинизмом. Понятно, что она гораздо глубже, понятно, что она опирается на фашизацию общества, полностью согласен. Действительно, общество тяжело больно. Поэтому никакие аналогии, конечно, ни с Франка, ни с Салазарова. Они, значит, не годятся, эти аналогии. У Франко все-таки была своя гражданская война, после которой он начал устанавливать мир. И поэтому там этот длинный процесс был такой стабилизации, а главное, не было войны. Войны вообще же все меняют. Вообще динамика войны и, динами... и время, которое идет не случайно, говорят, год-завтра идет. Это даже не только год-завтра, это изменение всей ткани общества. События, которые происходят в войнах, они вообще не поддаются никакому точному анализу. Ну, представьте себе, вот вот сидят аналитики, самые такие, где-нибудь в октябре года, 1916 года, смотрят на таблицу, о, ничего себе, в России, да все хорошо. Кризис 2015 года прошел, экономика идет наверх, войну вообще уже выигрываем. Сейчас там это, значит, под Верденом немцы истощились, сейчас мы тут австро венгрию добиваем. Смотрите все, все, все цифры идеальные просто. Кризис кончился, только империя рухнула. Ну, вот так вот она рухнула, потому что она перестала отвечать каким-то требованиям общества. Мы до конца даже не понимаем, как война на это все может действовать. Поэтому вот все эти прогнозы, они вот много лет пройдет, мало лет пройдет. Вот отсчитайте полгода от сегодняшнего дня. Где мы будем, если полгода отсчитать? Ноябрь, дека... Ноябрь октябрь, сентябрь. О, мы попадаем в конец мая. Это российское начало июня, российское наступление на, на, на востоке Украины. Когда вообще казалось, что ситуация критическая. Представьте, какой путь мы прошли. Не только мы, мы, кстати, слышали со сцены, какой путь прошла Европа. Вы послушайте, что говорит Олаф Шольц сегодня, что он говорил 6 месяцев назад. Я уже не говорю про то, что он говорил 9 месяцев назад. Вообще, это другой человек. А теперь прибавьте 6 месяцев и учтите, что войну это идет все по нарастающей. Коэффициент он, он с ускорением будет идти. И вы что всерьез меня утверждаете, что у России есть ресурсы? Может быть, есть, а может быть, нету. Все это непредсказуемо сегодня. Поэтому, если мы говорим о транзите, мы должны все-таки сначала договориться, куда мы идем. Вот, по вот поэтому, мне кажется, на сегодняшний день все-таки согласие нет. Для меня вопрос очевиден. Мы должны сделать все, чтобы эта война стала последней войной Российской империи. И для этого здесь я согласен и с Невзлиным, и с, э, и с Олегом, и с теми, кто говорил, и с Айдаром. И, и, и то, что говорил о а, Слава, ничего другого, кроме помощи сегодня Украине, для окончательной разгромной победы в этой войне нет. И это, к сожалению, опять мы знаем, единственный шанс, даже не на излечение общества, а на то, чтобы выбить эту дурь, которая там, этот вирус, который засел. Немцы тоже, в общем-то, сходили с ума. Меньше времени, правда, тоже сходили с ума. Значит... Бомбы они все-таки выбили это все. Кстати, Германии хватило четырех лет. Через четыре года все-таки была создана была, ФРГ и пришел к власти Аденаур. Понятно, что у них все-таки кадры были в наличии, в отличие у нас. У нас ситуация, конечно, гораздо хуже. Вот. Но а, а, надо просто понимать, что а, когда кто-то начинает разговаривать про план маршала в России, ну по, план маршала возможен в оккупированной стране. Вот еще раз повторяю всем тем, кто пишет в интернете. Надо оккупировать страну сначала, а потом проводить план маршала, когда у вас есть гарантия, что это, эти деньги не будут использованы на перевооружение. Вот если вы пишете об этом, согласны ли с оккупацией России? Я думаю, нет. Поэтому не надо про план маршала, не надо нам про 18 год на самом деле. 18-й год у нас был в 91 году, когда мы не поняли, что, что надо, надо бороться с империей, а не с ее, с ее внешней советской советской оболочкой. И на сегодняшний день говорю, мы просто подошли, к, мне кажется, к рубежу, когда нам надо договориться о смысле слов. Как сказано в Писании, сначала было слово. Но вот по слову мы пока договориться, мне кажется, не можем. И призывы просто к объединению, они меня не устраивают, ровно потому, что я не хочу объединяться с теми, кто считает, что мы напишем прекрасную конституцию, у нас будет инструментарий, и мы заменим плохого Путина на хорошего, дальше подставлять фамилию какую-то. Не хочу менять Путина на кого-то. Хочу изменить институционально. Хочу, чтобы Россия, неважно в таких географических границах, стала тем государством, которое сможет, потенциально сможет интегрироваться в Европу. И шанс наш заключается, на самом деле, не в том, что люди там из излечатся. Большинство населения России, на самом деле, достаточно цинично подходит к этой проблеме. Поэтому, когда мы говорим про гробовые деньги, это же личный интерес. И если станет очевидно, что альтернативы тяжелому, может быть, даже как бы маловероятному пути в Европу, в евроинтеграцию, является китайская провинция, я думаю, большинство людей просто выберет Европу, независимо от той цены, которую заплатить, ровно потому, что альтернатива гораздо хуже. И надо просто говорить честно о том, что может случиться. Сценарий, который писал Олег, да, такой сценарий возможно. Я даже вспомнил книжку «Золотой эшелот». Читал такую книжку? «Золотой эшелон» в 1991 году писали я. Всех авторов не помню. Суворов, Володя Буковский. Там было несколько авторов. Такой вот кошмар на территории бывшего Советского Союза. Возможно такое. Вот, но этот один из тех сценариев, которые, мне кажется, мы можем определить, если мы сегодня четко договоримся о конечной точке нашего транзита.